Здравствуйте, дорогие Овны по Солнцу и Овны по восходящему знаку. Добро пожаловать на прогноз недели с 8 по 14 сентября. Дорогие Овны, в начале недели Луна находится в знаке Рыб в фазе полнолуния. Полнолуние произойдет во вторник 9 сентября утром в 5.39 по московскому времени в 17 градусе Рыб. Полнолуние происходит в вашем 12 доме. На этой неделе вы будете очень чувствительными. В первые дни недели вы можете вести себя замкнуто, быть более восприимчивыми и обидчивыми. Возможно достижение осознанности ваших собственных мыслей и чувств. Вместе с этим в данный период необходимо обращать внимание на физическое и психическое здоровье. Возможно возникновение расстройств пищеварения и аллергий. Вам следует придать значение питанию и отдыху, дорогие овны. Начиная с 10 числа, Луна перейдет в знак Овна. Ваша энергия в эти дни может возрасти. Вы сможете раскрыться внешнему миру. Однако следует обратить внимание на темы, связанные с общением, потому что Меркурий продвигается по противоположному знаку. Меркурий 10 числа будет образовывать напряженный аспект с Плутоном, а также с Луной, находящейся в вашем знаке. По этой причине во взаимоотношениях могут возникнуть проблемы, разногласия, недоразумения. Старайтесь не проявлять излишней реакции, дорогие овны. В течение недели Венера будет продолжать свое движение по знаку Девы. Вы можете проявить интерес к вопросам повседневного ухода за собой, изменить обстановку дома или в офисе. 12-13 числа вы можете отправиться за покупками связанными с индивидуальным уходом. Материальная сторона будет получать благотворное влияние в середине недели. А в выходные Луна перейдет в знак Близнецов и в действие вступит более неустойчивые энергии. Марс в конце этой недели, 14 сентября, перейдет из знака Скорпиона в знак Стрельца и пробудет здесь до 27 октября. Это положение Марса благоприятно для вас. Повысится ваша энергичность и мотивация. В особенности вы можете направить свою энергию на сферы, связанные с зарубежьем, издательской деятельностью, высшим образованием, путешествиями. Это очень подходящий период для начала занятий спортом, для отправки в поездки и путешествия, дорогие овны. Таковы общие влияния недели. Пожалуйста, не забывайте также следить за нашими видеопрогнозами на каждый день. Всего доброго!